Исмаллах. Алхамдулиллахи роббиль альамин. Всслатт и вссламу аля ашрафин биай и алмурсалейн. Аля набиина Мухаммад саллаллаhu alayhi wa alaihi wa ashabhi ажмайин. Ассаламу алейкум. Варахматуллахи ва Сегодня мы будем с вами проходить два урока. На этом, на этом небольшом уроке мы пройдем две темы. Аддарсан, аддарсан. Они а они это указание на двойственное число от Дарсани. Два урока. Асадиса Ашера, у Асаби Ашера. 16 и 17. На этих уроках мы пройдем с вами муптада хабар, муптада хабар. Вы уже знаете, что такое Муптада Хабар. Я вам заранее даже уже рассказывал. Это когда джумля и смия. Джумля и Смия ⁇ именное предложение, начинается которое с имени. И Она состоит из двух частей. Муптада и Хабар. Муптада и Хабар. Муптада ⁇ это самая главная вещь. Самая главная вещь. Она впереди приходит. А Хабар ⁇ это уже Хабар. Про нее рассказ, да, делает. На русском языке это подлежащий и сказуемый. Подлежащий это Муптада. А Хабар ⁇ это сказуемый. То есть делает рассказ про подлежащее про то, что впереди стоит слово, оно, которое является самым главным самым главным в предложении муптада. Потом ишара. Или джам джам'и гайри аль акль. На множественное число, не имеющего акл. Это мы тоже с вами затронем. Потом джам'у бадль калимат. Множественное число некоторых слов затронем. Ну, посмотрим, в общем. Бисмилля. Муптадау аль-Хабар. Муптада Аль-Хабар. Самая главная тема сегодня а, данного урока. Муптада. Что такое Муптада? Муптада. Аль-Муптадау. У у него корень. Бадаа. Бада. Начинать. Бадаа. Начинать. Бадаа Ябдау. Так, Муптада. И птада. Абтадиу. Я начинаю. Это «Исмун», «Якауфи аувалил джумляти», который приходит в начале предложения, в начале предложения, джумля, это предложение, джумля, имя, которое приходит в начале предложения. аль хабар что такое тогда? Это «Исмун», опять, «Якау Бадаль муптадаи», он приходит после муптады, Уа тахсулю бигил Посредством Хабара Файда наступает. Файда это польза приходит. В польза очевидная. Амсилятун лель муптада и уаль хабари Давайте примеры посмотрим для Муптады и для Хабара. У нас будет Джадваль, таблица. Аль-Муптада правая колонка, Хабар следующая. Левая колонка. И этим самым у нас будет Джумля и Смия. Предложение уже именное. Например. Гада, Тоалибун это студент. Все, гада, Муптада, Толибун Хабар. Это студент. Дальше. Альбабу Мафтухун. Дверь открытая. Тоже. Предложение. Исмия, джумля исмия. Муптада Хабар, Муптада Хабар. Муптада и Хабар они заканчиваются на дому. Запомните. Одно из правил еще. Они заканчиваются на дому, если не приходит никакой амель, действующий фактор, который бы менял эти слова. Или ставил их в другое положение. Значит, Альбабу аль, аль Мафтухун. Мафтухун Хабар должен быть на Кира. Это мы тоже с вами проходили. Так, следующее. Гауляи Мугандисуна. Эти инженеры. Мухандисуна. Опять скажете. Амунур, вот ты сказал только сейчас. Буквально вот мы тебя поймали. Поймали мы тебя, поймали, поймали, поймали. поймали. Скажу, в чем поймали. Только минуту назад ты сказал, все заканчивается на дамму, если не придет перед ними никаких амелей. Вот здесь же нету амелей. Гауляй, почему он не, на, не заканчивается на, на дамму? Амугандисуна, почему не заканчивается на дамму? Ты сам сказал и сам же попался. Я скажу, потому что здесь все правильно, здесь все правильно. Как я и говорил, как я и говорю. и буду говорить, Иншаллах, Иншаллах, пусть укрепит меня на этом. На истине говорит всегда правду. Истину. Гауляй это мабний. Слово мабний. Вот так отвечайте всем. И самим себе в первую очередь. Мабний. То есть невозможно, чтобы оно было изменяемым. Оно пришло именно вот так. Вот в русском языке. Мы можем слово «эти», «эти» или «это», или «этот». Мы можем его поменять? Что-то добавить? Или вместо «и», «ю» поставить, «этю». Так, значит, «гауляи», «гауляи», «гауляи». Что такое «гауляи»? «Эти» – это слово «мабниюн». Оно «мабниюн» – неизменяемое. Оно будет в раф. Вот так мы говорим. Оно будет в раф. Рафа, то есть дамма, да? Признаком рафа это дамма является. Опять мы заходим в аджурмию, Опять мы с вами заходим в аджурмию, И это мы должны все знать. То есть гауляй в состоянии рафа. Марфу. Мухандисуна тоже марфу. Все, там разбор уже начинается. Признаки уже рафа. Так, дальше. Дальше пример. Давайте дальше. Мы пока сейчас с вами. Мутадахабар. хабар Мы потому что первый курс проходим. Первый курс. Глубоко не надо. Итак, это углубленный курс. Кто хочет, он уже изучает Аджрумию параллельно. На Аджрумию пусть больше упор делает. Так, дальше. Гуа. Муджи. Тагейдун. Мучтагейдун. муджи, же. Мучтагед. И чтигад, который. Он старательный. Гуамучтагидун. Дальше. Гум. Адзкияу. Они умные. Аннуджуму. Джамилятун. Звезды красивые. Анта. Закейун. Ты умный. Антунна. Таби Вы врачи женщины от ульяба на джи студенты преуспевшие аль джаму ак или лин кариби смотрите гайруль множественное число не отель который не окол у которого нету около неразумное и близкое. мы здесь говорим гавиги. и Понятно? Множественное число. Смотрите, это очень важное замечание, очень важное правило. Что нужно говорить «Хадихи». «Хадихи» ха нужно сказать. «Хадихи кутубун». Смотрите. «Эти книги, эти дома». «Хадихи буютун». «Хадихи алябуабу мафтухатун». «Эти дома открытые». «Эти». Видите как? Гадиги нужно сказать. Мы не говорим гауляй. Здесь вместо гауляи, гауляи на неодушевленные вещи, на не имеющие разум, нельзя говорить гауляй. Потому что мы проходили на прошлых уроках, что гауляи, она для акил, «а имеющий акил. А для гойруля акил, вот, нужно сказать во множественном числе, гадиги, гадиги аклямун. Агадихи сурурун, кровати, адихи э, дафатиру, титрадки, адихи буютун, адихи лабуабу, адихи кутубун, кутубун, кутубун. Понятно, да? Адихи аддурусу саглятун. Эти уроки легкие. Для кого-то легкие, для кого-то не очень. Также для барит, для баид мы же для кариб говорили гади, а для барит мы говорим только. Вместо Уляйка мы говорим только. А, только мы говорим, только. Только кутубун, только боютун. Только на вафиду Те окна закрытые. Только на вафиду могла Только то и роту кэби те. Птицы большие. Неправильное предложение и правильное предложение. Смотрим. Гаги. Кутубун правильное предложение, джумля и смея. Гада, Кутубун неправильное предложение и СМИ. Потому что Кутубун во множественном числе. Значит, нужно здесь говорить гадиги. Гада, Кутубун, неправильно, неправильно, неправильно, большая ошибка. Ага, Кутубун неправильно, неправильно, потому что здесь нужно. Гауляя она для Алякель, а нужно здесь поставить хойрулякель именно хадиги. Хорошо. Килкакутубун правильное предложение. Далекакутубун неправильное предложение, нужно здесь говорить уже по другому. Уляйкакутубун тоже неправильное предложение. Вы уже должны знать ответы на эти вопросы. Так, хадиги аляблабу мафтухатун. вот здесь. Предложение у нас состояли из трех слов. Мы с вами говорили, что на одном из уроков мы с вами проходили слово «бадаль». «бадаль» «Замена». «Она из Тавабиа». «Она из Тавабиа». Это в книге «Аль-Аджрумея» мы проходили. «Тавабиа». «Мансубаты». Когда зайдите, посмотрите раздел «Мансубатов», и там есть раздел от тавабиа «Те, которые следуют друг за другом». И там было... Одно из четырех это «бадаль». И мы говорили «Гадихи лабуабу». «Гадихи» это шаратин, «А лабуабу» это будет «бадаль». «Бадаль». Для этой муптады. Для муптады. «Гадихи», да? «Гадихи лабуабу мафтухатун». «Открытые хабар». «Мафтухатун хабар». «Дальше». Тильке аннавафиду катун, «Те окна закрытые». Значит, муптада, бадаль и хабар. Три слова здесь. Муптада, бадаль и хабар. Запомните, вот это вот разбор предложения именного, состоящего из трех слов. Дальше. Джаму бадаль калимат. Множественное число некоторых слов. Множественное число некоторых слов. Например, бабун, абуабун, дверь, двери, байтун, буютун, дом, дома, наджмун, нуджумун, звезда, звезды. Палямун наклямун, карандаш карандаши, Химарун, Хамирун, Вахумур. Здесь уже Химар ослик, ослы, то есть, может быть, два даже две формы. Множественное число хамирун, Вахумур. Сарирун, сурурун Нагрун Ангарун, Сайяратун, Сайяратун, Кальбун Келябун. Видите, множественное число здесь. Разное есть. Разное множественное число. Есть поломанная форма. Мы это опять на Джерумие проходили. Поломная форма. Множественное число. Что такое поломанная форма? Повторяю. Что это когда ты множественное число, там меняется у него форма. Шаблон меняется, харакеты меняются, добавляется какая-то буква или убирается какая-то буква. То есть у тебя форма. Кальбун вот последнее слово кальбун. Килябун. Видите? Было каф с фатхой, стало каф с касрой. Лям был с теперь стал лям с фатхой. Добавили олив. Это называется джам таксир. поломная форма множественного числа. Это мы уже разбирали на одном из уроков по Аль-Аджрумии. Так. Тайратун, тайратун, дарсун, дурусун, бахрун, бихарун, вабухурун. Видите, две формы множественного числа здесь. Море. Моря, моря. Дарсон, уроки. Тайратун, это птичка. Так, китабун, кутубун. Много книг. Камисун, кумсонун, ваакмисатун. Рубаха, рубахи, рубахи. Дараджатун, дараджатун. Дараджатун, дараджатун. Видите, атун добавляется, атун женского э, форма, множественного числа женского род, э, рода, здесь «аатун» добавляется. «Дарраджатун» была там арбута на конце, потом вместо нее «аатун» добавляется. «Дарраджа» — это велосипед. Велосипеды. «Хаклюн хокулин поля поля». «Джабалюн джибалин. «Джабалюн -джибалюн» «Гора горы». Бинтун банатун». Бинтун банатун». «Дочка дочки». Субханакаллахумма. «Во би хамди кашхаду Аллах Иллаха Илла Анта». أستغفرك وأتوب إليك